За последний год число уникальных киберпреступлений выросло в полтора раза. Злоумышленники похищают персональные и учетные данные и получают доступ к личным фото и переписке, банковским счетам и секретным сведениям государственной важности. Корпорации терпят многомиллионные убытки. Под удар кибервымогателей попадают и обычные пользователи. И в России, и во всем мире сейчас остро не хватает экспертов по цифровой безопасности. Спрос на них в десятки раз превышает предложение специалист по компьютерной безопасности. Кто способен дать отпор виртуальным преступникам и остановить кибератаки? Только профессионал, досконально знающий основы программирования, построения сетей и баз данных. Он может обнаружить угрозу, разработать защиту уже существующей системы и спроектировать новую, менее уязвимую. Это ответственный, внимательный, независимый и целеустремленный сотрудник. Он умеет логически мыслить, анализировать, готов постоянно учиться и развиваться. Кем и где может работать специалист? Сотрудник с такими навыками всегда может устроиться программистом, администратором баз данных и сетей, разработчиком или, например, цифровым криминалистом, чья задача – расследовать финансовые мошенничества в сети. Но в первую очередь предприятиям, корпорациям и госструктурам сегодня нужны именно так называемые «безопасники». Они находят работу в крупных коммерческих компаниях, например, Mail, Google, Яндекс, Касперский лаборатории, Форекс, Club, другие такие крупные компании, В фирмах, на заводах, банках, в медицинских учреждениях, в компаниях в области защиты информации, в органах местного самоуправления, в министерствах, федеральной службе безопасности. Еще один плюс – комфортные условия труда. Профессия подойдет в том числе людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Физические нагрузки практически отсутствуют, двигательная активность минимальна, можно работать из дома, главное – компьютер и интернет. Специалисты в области компьютерной безопасности настолько востребованы, что нередко студенты уже на третьем-четвертом курсе открывают свои фирмы. И когда получают диплом, имеют за плечами собственный успешный бизнес. У нас все выпускники абсолютно к моменту выпуска уже работают, уже имеют стаж 2-3 года работы. То есть у нас работодатели в очереди за ними стоят. Проблем трудоустройства, конечно, у них нет. У нас есть проблемы с тем, что к нам приходят работодатели и говорят, дайте нам срочно одного студента. А у нас их нет. Они все у нас заняты. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы спрос на профессионалов отрасли будет лишь расти. Ежегодно требуется по меньшей мере 10 тысяч новых специалистов. IT – это такая отрасль, где необходимо учиться всегда, если хочешь оставаться в тренде и востребованном. Наша компания в том числе и занимается поднятием уровня своих специалистов, и мы свои школы проводим, и обучение для сотрудников также про, э, выполняем для того, чтобы э, держать всех всегда на э, уровне мировых разработок и э, мировых технологий. У таких специалистов всегда есть э, возможность роста, и они ездят и на международные конференции, и здесь э, среди местных вот, IT-специалистов котируются. Естественно, они находятся на переднем крае, скажем так, по уровню заработной платы. Хочешь получить престижную профессию, которая входит в топ самых востребованных и высокооплачиваемых в мире? Узнай, где и как можно выучиться на эксперта по компьютерной безопасности. Ищи список вузов на портале для абитуриентов «Поступай правильно».